Итак, здравствуйте, дорогие друзья, я вас всех приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре. У нас новая неделя, начало новой недели, у нас с вами новый месяц, 1 ноября, и наших гостей я поздравляю с тем, что что-то новое приходит в их жизнь. Это очень-очень важная информация, и для того, чтобы те, кому не получилось сегодня попасть на презентацию, все же удалось ее послушать, я… Recording in progress. Записываю данную информацию, и мы с вами, друзья, начинаем. Итак, что сегодня вы узнаете? Вы узнаете новаторскую технологию, которую, купив, вы тут же сможете получить финансовую стабильность, причем с первого дня ее использования. Во второй части вебинара вы узнаете уникальную бизнес-модель, позволяющую за короткий срок достичь запрограммированного пассивного дохода. Прежде чем мы с вами начнем, я обязан предупредить вас для начала, что я с вами буду 45 минут. С 2018 года я занимаюсь такой интересной темой, как крипторынок, цифровой бенкинг, токенизация активов. И в мае 2021 года я познакомился с проектом, в котором нахожусь 5 месяцев, и это те, месяца, которые поменяли, абсолютно поменяли мои отношения к возможностям, которые предоставляют нам новые технологии, к возможностям в том числе дохода. Другими словами, я хочу сказать, то, что вам сегодня представлю, это легально, это долгосрочно, это не имеет аналогов ни в технологии, это мега уникально в доходах и, что самое интересное, друзья, мы с вами в самом начале. Так как мы всегда легально работаем на рынках, то по тому, что нас обязывают сделать регуляторы этих рынков, я обязан вас предупредить, что мы не имеем права гарантировать никакие-либо виды нашего дохода, никакие-либо дальнейшие перспективы развития нашей компании. Это просто она просто запрещена регуляторами тех рынков, на которых мы работаем. Сегодня речь пойдет о трех компаниях. Слева направо это финтех компания под названием Zenic Technologies, В центре это банк OCS International и справа это компания, маркетинговая компания Safir Global. Любой бизнес делают всегда люди. Давайте поближе познакомимся с основателями сначала компании. Зенек – это двое молодых людей из Австрии, которые в 2018 году в августе познакомились поближе со своим давнишним знакомым IT-специалистом. И он им сказал, что у него есть решение, как сделать возможность работы в криптоиндустрии просто и безопасно. Он поделился с ними своими планами, своим видением. Больше двух лет они финансово его поддерживали, его подготовку, этого программного обеспечения. И компания перебралась в начале 2021 года в Дубай, зарегистрировалась, имеет естественно лицензии. И на сегодняшний день в команде уже более 60 только IT-специалистов, и компания подготовила... Инструменты цифровой экономики на 360 градусов, которые включают в себя шесть таких инструментов. Это, естественно, свой блокчейн, это HUB, это Zeniccoin, COIN, так называется наша криптовалюта, это мобильное приложение. Дебетовая карта и децентрализованная биржа. Другими словами, один раз став клиентом компании денег, вам больше ничего в криптоиндустрии не нужно. Как говорится, все из одних рук. Поэтому давайте познакомимся с этим восьмым чудом света подробнее. Первое, что я озвучил, это блокчейн. Он является децентрализованным, является гибридным, то есть работает со всеми другими блокчейнами, что в свою очередь они между собой этого сделать не могут. Абсолютным прорывом стала возможность делать обмены монет без их обертывания. На конкретном примере, немного позже я вам об этом расскажу. И, наконец, данный блокчейн адаптирован для работы на гигантском по потенциалу рынке токенизации. Второй очень важный компонент ⁇ это наш хаб, денег хаб или узловой центр, который в себе содержит новаторским образом все эти технологические ноу-хау компании, которые только у нас присутствует он позволяет вам и легально обменивать валюты между собой он является площадкой для проектов токенизации вы имеете через него прямой доступ к нашей бирже вы имеете возможность добывать наши монеты коин у вас верификация не требуется постоянно, только один раз. Почему? Потому что хаб – это не что иное, как одношаговый функционал, а значит, все, что бы вы не делали с вашими криптоактивами, друзья, вы всегда остаетесь владельцем их, вы никому не передаете права на их пользование. И я уже сказал, что лимитированное количество хабов, а именно первые 500 тысяч – так называемое поколение 1.0, еще и добывают вам ежедневно зеникоин. И этот алгоритм заложен до февраля месяца 2040 года. Вы приобретаете хаб, на следующий день добывает вам деньги, и это длится безостановочно, до 2040 года. Что же это за монеты? Монета называется Xenic Coin, она не только связывает все элементы цифровой экономики на 360 градусов, она уже залистена на криптобирже Uniswap и на обменнике PancakeSwap, имеет статус мастер коина, имеет алгоритмы повышения спроса на нее и о, чудо! Я встретил это первое в данном проекте. Уже с первого дня добычи этой монеты вы можете ею пользоваться. Есть вывод монет в неограниченном количестве. Либо на бирже Uniswap, либо сейчас в ближайшее время запускается вывод монет на обменник PancakeSwap. Swap. Что еще важно в самом начале тоже знать? Для того, чтобы приобрести такую технологию, вы можете выбрать либо физический хаб стоимостью 1998 евро, это не что иное, как планшет, в котором присутствует данное программное обеспечение, он находится у вас дома, это в то же время мини-сервер и нода. Или если вы хотите выбрать виртуальный вариант стоимостью 1499 евро, то тогда это тоже нода, но будет храниться в облачном варианте на сервере самой компании. Если вы хотите купить больше, чем один хаб, есть специальные пакеты, где есть и два, и четыре, и восемь, и так далее, до 256 хабов в одном таком пакете. И чем дороже пакет, тем больше скидка, а значит и сами хабы обходятся вам дешевле. В случае, если нет пока возможности приобрести целый хаб за эту цену, можно купить половину мощности хаба за 800 евро, четвертую часть за 450, и даже одну 32 вторую часть за 100 евро. Как говорится, была бы мощность, поживем и в коммуналке, потому что находитесь вы тогда в пуле одного целого хаба, те, кто покупают дробленную часть этого хаба. Здесь присутствует, как я вам уже сказал, специальный алгоритм понижения мощности хаба, так называемые хальвинги, их два. Первый хальвинг зависит от объема продажи хабов, а именно, что каждая новая тысяча проданных хабов имеет стартовую мощность добычи на 1% меньше, Предыдущий, если вы покупаете, еще в эту тысячу успеваете, то добывает он, к примеру, 150 монет каждый месяц, то следующая тысяча, стартовая мощность, падает на 1%. Еще позже на одну тысячу, на 1% меньше, чем предыдущая мощность, предыдущие тысячи, тысячи и так далее. Как только мы заканчиваем продажу наших 50 тысяч хабов, 50 то тогда процент меняется с 1 на 0,5 продали 50 тысяч на 0,25 и так пока хабы не закончат. Такой халвинг заложен Эта программа, протоколом обеспечивается на смарт-контракте. Следующий халвинг он работает на протяжении каждых 12 месяцев, когда ваша дальнейшая мощность добычи уменьшается на 50 то есть начав в этом месяце примерно со 150 монет ровно через 12 месяцев Ваш хаб будет добывать в месяц 75 монет, еще через 12 месяцев половину от 75 и таким образом до 2040 года. Некоторым может показаться, что так также в конце ничего не остается, но вы должны иметь представление о том, что речь идет по сути о новом биткоине, входим в мои вебинары, надеюсь, я сумею передать вам на фактической основе такое понимание. И даже если через 10 лет хаб будет добывать 10 монет в год, но они будут стоить столько, сколько сегодня биткоин или больше, я уверен, никто обижаться точно не будет. Двигаемся дальше. Для меня это не алгоритмы понижения мощности, а как раз самое главное – спрос или повышение спроса на монету. Почему? Вот представьте себе, уменьшение количества добычи монет создает не что иное, как дефицит на объемы добычи монет на рынке. И есть такой закон экономики, который гласит, что спрос рождает предложение. Так вот, когда растет спрос на дефицитный продукт, а он становится все более и более дефицитным, то неизбежно и растет стоимость этого дефицита. Вот такая математическая закономерность помогает нам быть уже с самого начала уверенным, что монета приговорена к росту чисто за счет этих алгоритмов повышения спроса на нее. Что лично меня очень в хорошем смысле удивило, то что в данном проекте присутствует и полноценный банк, который зарегистрирован в Дубае. Он к тому же еще является инвестором в проекте Зеника, а именно весной, это ранней весной этого года. Создатели банка, владельцы банка познакомились с основателями компании Зеник, И они буквально, я смотрел видео, ими записаны, вы тоже можете посмотреть выступление двух основателей с русскими титрами, кстати, возьмите обязательно, посмотрите его. И они оба сразу поняли, что они нужны друг другу. Во-первых, банк, он необычный, это инвестиционный банк, туда вы не можете переведить свою зарплату, там оплачивать коммуналку. Там в качестве клиентов присутствуют люди с деньгами и люди с очень большими деньгами. Второе, что интересно в этом банке, он создан людьми из практики. Вы видите, слева направо, это основатель, который 35 лет работал в банковской сфере в Австрии. В таком банке, как банк Другой рядом с ним имеет арабские корни. Четверть века работал в Германии в Дреснербанке. И оба они работали с клиентами Ближнего Востока. То есть оба эти человека разбираются на рынке Ближнего Востока инвестиция инвестициях, как Среди своих пять пальцев на своей руке. Они владеют информацией по этому рынку. И что они делают? В 2020 году они открывают собственный банк в Дубае, открывают частный криптовалютный фонд, друзья, в то время, когда банки еще шарахались от криптоактивов, как токсичных активов. Они его открывают и буквально через полгода более полмиллиарда собирают уже инвестиции от тех клиентов, которые, естественно, за долгие десятилетия работы им доверяют. Это публичные люди, и это, конечно же, очень большое обогащение для всего проекта и, в первую очередь, для финки компании «Зенек». Но что это дает нам с вами, клиентам компании «Зенек» в лице банка, друзья, мы с вами получаем на цифровой сервис, о которых других компаниях даже еще не, не, не то что не мечтают, у них не получается его сделать. Что этот сервис нам дает? Он дает автоматическую интеграцию наших валют посредством виртуального и счета через зебо-транзакции и в данном случае еврокоин, как стейблкоин, перевода ваших криптоактивов либо в рубли, либо в доллары, либо в евро на дебетовую карту. Я о ней тоже сегодня вам расскажу. Что еще очень важно – уже вы сегодня можете, начиная с ноября месяца, пользоваться, платить монетой Xenic Coin в Австрии. Это тестовый рынок и использовать его как IPO-решение для сервисов, криптовалютных платежей, криптобанкоматов и платежных услуг. Это все уже, друзья, работает. Это все уже я. Двигаемся дальше. Чтобы понимать... А я, когда пришел в этот бизнес, я не понимал, честно сказать, даже разницы между централизованными биржами децентрализованными биржами, мастер-коин или не мастер-коин. Я сейчас дам вам очень-очень важную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны. Итак, наиболее известная централизованная биржа, крупнейшая биржа, называется Binance. Но она имеет два недостатка. Первый недостаток, когда вы хотите обменивать свои активы, вы должны из своего кошелька отправить их на кошелек, этой биржи, а это значит, с этой секунды вы уже не владелец своих активов. И ж бог его знает, что с биржей может произойти, а с ней может произойти все, что угодно. Почему? Потому что она, децентр, она централизованная, то есть она находится под контролем людей, и можно ее обрушить, деятельность просто отключив э, сервера от электричества, выдернув из, из розетки. Да? такой, скажем так, недостаток или такая теоретически, в том числе, возможность, конечно же, здесь присутствует. Поэтому в индустрии, криптоиндустрии искали возможность, которая бы исключала эти два недостатка, и такая возможность была найдена в форме децентрализованных бирж. И вы видите, здесь две представлены Uniswap и PancakeSwap. На них... Они децентрализованы, их никто не контролирует. И второе, все обмены вы производите, не выходя из своего кошелька. Это очень защищает, конечно же, ваши криптоактивы. Но что интересно, эти две децентрализованных биржи имеют тоже один недостаток. Чтобы участвовать в обменах на этих биржах, вам нужно владеть моделью обертки монет. То есть на бирже Uniswap обертка это – это Кировская, ECR20, на Панке, XWAP это обертка монеты, BNB, BNB20. BNB это дополнительные комиссии, дополнительные сложности, что самое плохое, если вы ошиблись адресом кошелька, вы навсегда потеряете свои деньги. Это вызывает очень большие неудобства сегодня. Но что важно еще в этих двух биржах понимать, чем они еще не совсем удовлетворяют спросу тех, кто хочет ими пользоваться. Они используют заимствованный блокчейн. А именно, на Uniswap имеется блокчейн эфира, и там является мастер-коином собственная монета Эфир, а не монета Юни, которую имеет биржа Uniswap. А на PancakeSwap блокчейн Binance Chain, да, где, своя, где соб, свой собственный мастер-коин BNB, а не собственная монета этой биржи, которая называется Cake. И вот если вы сравните просто разницу, насколько выросли монеты, у которых есть биржи, да, и Cake, и юни до 40 долларов, с тем, как растут мастер-коины, вы просто ахните. посмотрите, за 57 месяцев в мае этого года Монета эфир в 68 центов выросла в 6397 раз, и сегодня она стоит больше 4 тысяч долларов. Монета BNB еще быстрее росла, за 31 месяц мая этого года она от своей стартовой цены выросла в 6875 раз. И теперь перейдем к главному. У нас в ноябре месяце тоже появится наш собственный обменник денег Swap. Да? Это такой промежуточный шаг перед тем, как весной следующего года появится наша децентрализованная биржа полноценная. Вот. Но что будет на, этой, на этом Свапе? Там будет, конечно же, наш ZENIC Coin и он будет работать, этот обменник, на нашем собственном блокчейне. И, как я вам уже сказал, 2 апреля этого года ZENIC был залистен на Сваб по цене 3,5 цента. Он держит стабильно 35-40 центов стоимость своя это уже в 11 раз, друзья, больше, до выхода еще нашего обменника Зимик-Сваб или весной нашей биржи. Теперь самый главный момент произойдет весной, когда появится наша децентрализованная биржа, у нее будет собственный блокчейн, а это значит, у нас не будет там проблем по обертыванию монет. То есть для того, чтобы вы могли обменять монеты на нашей децентрализованной бирже, вам не нужны никакие обертки. Другими словами, если сегодня вы говорите на русском языке, я говорю только на немецком языке, нам нужен переводчик, чтобы друга понимать, и вот этот переводчик это и есть. Обертка, назовем его так, в репинг, да, Так вот таких переводчиков на нашей бирже не надо. Простым нажатием кнопочки вы будете делать в своем хабе все эти обмены и, конечно же, не платить дополнительные комиссии, не иметь риска потери денег. И мы будем иметь самые низкие комиссии. Почему? Ну, потому что это наш блокчейн. Мы устанавливаем размер комиссии. У нас очень быстрый блокчейн, кстати. Он дает 50 тысяч транзакций в секунду, пропускает. И это больше даже, чем работают такие карты, как мастер или виза-карта. И, что самое важное, наш блокчейн адаптирован для токенизации. И это принесет, привлечет на нашу биржу не просто миллиарды, триллионы денег. И из моего следующего рассказа вы поймете, почему. Что еще будет делать наша биржа? На сегодняшний момент у нас есть информация, что еженедельно биржа будет выплачивать сообществу, то есть нам с вами, держателю монет, 100% от всей прибыли, которую она будет зарабатывать в виде комиссии на транзакциях. Другими словами, мы будем еще иметь пассивный доход в пассивном доходе. Конечно же, сама монета денег с этой секунды станет для нас просто неоценимым активом. И мы с вами понимаем, наш хаб, увеличивает количественно, количе, количественный показатель наших монет до 2040 года. Биржа и спрос на нашу монету повышает стоимость на него, и еще и прибыль начисляется ежедневно за то, что мы являемся держателями монет. Теперь, что такое токенизация? Это основной... Механизм – это основная сила, которая будет повышать стоимость на нашу монету, на нашу технологию. Во-первых, токенизация – не что иное, как возможность финансировать проекты, привлекать капитал. Если раньше крупные компании могли себе только это позволить, делать IPO и создавать свои собственные акции, это было долго и дорого, то сегодня… Чтобы привлечь капитал, это можно сделать в цифровом варианте. Для этого вам нужен блокчейн и токены, так называемые цифровые акции. И те, кто покупают токены этих компаний, являются по сути их совладельцами и начинают получать дивиденды. Как говорится, это все прозрачно, доступно, быстро и дешево. Что можно оцифровать? Практически все, как шутит мой спонсор, ты можешь оцифровать свою корову, сделать ее активом и расплачиваться со своими акционерами молоком ежедневно. Но аналитики Всемирного экономического форума утверждают, что к 2027 году объем оборота, годового оборота этого рынка токенизации будет 24 триллиона долларов США. Друзья, чтобы понимать это, 24 тысячи миллиардов. Что для нас это с вами означает? Это будет крупнейший финансовый, стенирно действующий рынок по привлечению денег. По сути, токенизация – это ультиматум, в реальном смысле этого слова, ультиматум фиатному рынку. Почему? Потому что если в цифровом эквиваленте намного легче привлечь капитал, никто уже не будет обращаться к бумажным деньгам. Что еще очень важно? Наш проект наша платформа токенизации децентрализованная биржа из любого сектора экономики которые туда будут приходить проекты для получения финансирования для токенизации будут обеспечивать наш с вами денег реальными активами то есть нужно какой-то компании получить к примеру миллион евро финансирование она выпускает миллион токенов один токен стоит 1 евро люди покупают эти токены, эти токены находятся на нашей платформе, и каждая транзакция подходит под мастер коином Зеник, что, конечно же, растит его спрос, увеличивает его ликвидность. Почему? Потому что это честная монета, это действительно то, что пользуются спросом, точно так же, как эфир или BNB-монета. Абсолютной сенсацией стала информация в июле этого года о том, что семья правителей Дубая, аль Мактум ее представитель, публично объявили о том, что они присоединились к проекту Zenic Technologies. Об этом свидетельствует издание, вы видите здесь на английском, на арабском языках. И что очень важно, друзья, в саммите, Компании «Софир Global, которая была в конце октября этого года, мы слышали выступление директора компании «Зини», которая является близким другом представителя семьи Мактум, которая от лица семьи Мактум участвует в этом проекте. Другими словами, это не просто что-то надуманное, придуманное, на самом деле не существующее, это действительно те люди, о которых сейчас вы здесь слышите, это очевидцы, больше 500 человек присутствовало на этом саммите, очевидцы, которые понимают, да, здесь все легально, здесь все надежно. Что еще от себя лично хочу вам, дорогие друзья, добавить? То, что у нашего банка, наш банк, по сути, и семья МакТум, это не что иное, как стратегические партнеры проекта Зеник своего рода защищающего, придающего ему силу. И вот в таком почетном, очень могущественном и влиятельном содружестве успех нашей компании просто в принудительном варианте обеспечен. Но это еще не все. Компания не находится сегодня на уровне какого-то видения мечтания. Вот то, что вы сейчас перед собой видите, друзья, слева, это все уже выполнено, эти инструменты уже есть. Я недавно слышал такую информацию. Ну вот, вы все будущее, будущее, будущее, будущее, будущее предлагаете, друзья. Да, в мае это было... Много будущего. В ноябре месяце его осталось уже немножко, потому что две третьих из того, что рассказывалось в мае, оно уже реализовано. Это уже реализовано. Уже собирается портфель первых проектов токенизации. Причем это началось на событии тоже в Дубае, закрытом ивенте самой компании Zenig, где присутствует много мультимиллиардеров, самые влиятельные люди Ближнего Востока. Это и листинг на бирже PancakeSwap, когда мы были на саммите компании Global, первый день, 23 октября, объявили, что э, вторая биржа запущена, листинг наша монета там присутствует, она начала торги с одного доллара с небольшим, в течение дня поднималась до 3 долларов 40 центов, сегодня стабильно Держит цену доллар пятьдесят, доллар семьдесят. В чем причина отличия? Да очень просто. На Uniswap мы находимся с апреля месяца, на PancakeSwap мы находимся буквально первую неделю, и вывод монет с нашего кабинета на Uniswap уже функционирует, на Swap еще нет. Как только откроется вывод монет на PancakeSwap, конечно же, цена как в соединяющихся сосудах выровняется. Поэтому переживать по этому поводу не нужно. Возможно, будет какой-то средний вариант в районе доллара или 80 центов или доллара 20. Посмотрим. Но что важно понимать, ведь это на этом не останавливается, у нас выпускаться будут 9 карты в декабре этого месяца. Это не такое уж далекое будущее, как говорят немцы Рюкцук, шаг-2. И мы уже с вами в декабре месяце. И представьте теперь картину. Под Новый год у вас есть хаб. Который каждый день добывает вам деньги. Эти деньги не просто стабильно держат свою цену, но и растут с 3,5 центов. Представьте, на 40 центов это уже десятикратно она выросла. и Запускается в ноябре месяце точно так же зеник обменник. Это подтолкнет спрос или поднимет спрос на монету. И в декабре вы получаете, что вы получаете дебетовую карту. Уже сейчас подключено мобильное приложение денег на Android. И в течение недели это будет на айфонах подключено. Apple немного дольше всегда все это делает. И вот вы эти монеты, которые добываются у вас, друзья, в вашем хабе, переводите с помощью мобильного приложения, стейблкоина, конвертируете. В дебетовую, в дебетовую карту, в рубли, в доллар в евро. И в легальном поле в любой стране мира вы можете пользоваться своими криптоактивами. Это просто сказка, друзья. Эта сказка случится еще в этом году. Что нас ожидает в 2022 году? Активация бета-версии собственной биржи компании. С марта по май месяц это должно произойти. И это будет действительно... Начнется игра по крупному. Почему? Это будет... Биржа с самыми низкими комиссиями. Это будет биржа, где вы не должны занимать, использовать модели или технологии обертывания. Это будет биржа, которая принимает проекты токенизации. В конечном итоге, знаете, что произойдет весной следующего года? То же, что было в 2007 году. Мы в 2007 году с вами активно пользовались кнопочными телефонами. И на слуху были такие гиганты, как Nokia, Ericsson, Motorola и так далее, и так далее. В 2007 году пришла компания Apple с айфоном. Где сегодня кнопочные телефоны? Они ушли с рынка. Они не выдержали, не выдержали этой конкуренции. Вот ZENIC – это есть Apple, но в криптоиндустрии. И децентрализованная биржа ZENIC как раз и сделает этот завершающий ход. И мы с вами, друзья, получим окончательно нашу децентрализованную экосистему. Но перед этим… В 2022 году еще будет работать, запустится университет, где вы сами или, возможно, ваши дети могут получить профессию по самым э, горячим, самым востребованным профессиям в мире. Это и специалист по экономики, и цифрового бенкинга, и блокчейнов, и так далее, и так далее. Причем с дипломом статуса МДА, это значит международного признания. И, наконец-то. Завершающий этап – это создание полноценной децентрализованной экосистемы денег. И теперь, пожалуйста, все, внимание к экрану. Как же будет работать децентрализованная экосистема денег? Вот здесь находится один ваш хаб или 10, у меня их 50, этих хабов. Они ежедневно вам добывают монеты. Ежедневно до 2040 года. Где вы можете пользоваться монетами? Вы можете выводить их на биржу. Да? Эта биржа имеет особенности – Уникальную технологию, которой не имеет никто. Блокчейн нашей биржи работает со всеми другими блокчейнами в мире. Мира. Этого мир еще не видел. У нас есть код, который позволяет без обертывания, друзья, обменивать монеты здесь. Самые низкие комиссии здесь присутствуют. И биржа выплачивает держателям монет стопроцентную долю от заработка с тех комиссий на транзакциях, которые она проводит. Это первая половинка, которая будет повышать спрос на стоимость наших монет. Вторая половинка – это проекты токенизации. На нашу платформу придут проекты недвижимости, предприятий. Искусство, золото, драгоценных камней – всего, что только требует финансирования. Они придут все со своими токенами. И на презентации в Дубае, на саммите компании «Софир Global, выступал один из проектов, владелец этого проекта, «Тупан» называется этот проект. Этот проект призван защитить леса Амазонки. Леса Амазонки – это не что иное, как легкие планеты. И один токен Тупана – это один кубометр леса Амазонки. Тот, кто немного интересовался, он может подтвердить мою информацию, что таким компаниям, как э, Facebook, Telegram, комиссия по ценным бумагам, по сути регулятор рынка Америки, отказали в выпуске токенов. Они отказали им. Компания Тупан получила разрешение регулятора Америки на выпуск своего токена и его оцифровки, то есть капитализации. Так вот, выступал лично владелец этого проекта на саммите, и публично было объявлено, что Тупан будет токенизироваться на блокчейне компании Зелени. Вы представляете, это вселенского масштаба проект. Есть еще другие компании, которые уже заходят в наш первый портфель, и когда будет готова наша платформа для токенизации, мы первыми с вами из хаба получим прямой допуск к этим токенам можем их покупать и потенциал роста этих токенов он просто не исчерпаем настолько великое значение имеет этот проект что еще нам с вами в данный момент дает если мы все вместе суммарно посмотрим этот путь и этот путь ведут к увеличению стоимости нашей монеты сейчас я конечно даю мое личное представление о том где мы можем оказаться через год через два Весной это может уже стоимость быть и 10, и 50, и 100 евро. К концу года это может быть стоимость и 1000 евро. На этой же встрече на саммите основатель компании Зеник сказал, показал даже такую диаграмму. Смотрите, 2020 год на первом месте среди бирж, криптобирж мира стоит Binance. Я вам сейчас хочу показать картинку 2022 года. На первом месте по объемам, по капитализации должна стоять Биржа зенит, друзья, это не просто голословное заявление, учитывая уровень тех людей, уровень поддержки, административный ресурс, мощность этого банка, короче, тот действительно очень мощный круг стратегических партнеров, в том числе и правительство самих Дубаев. Сейчас идет согласование, используемый блокчейн ZENIC, его для оцифровки своих действий. Они все в нашем проекте, они все наши стратегические партнеры. Поэтому иметь или не иметь этот актив, иметь ли этот хаб, который этот актив вам будет добывать ежедневно, решать, конечно, вам самим. Но если вы уже допустили в своей жизни ошибку, и у вас нет много биткоинов, купленных по хорошей цене, или вы не успели с эхиром, или с бинби, друзья… Жизнь дает вам такой шанс сейчас в лице компании «Зенег». Почему это важно? Во-первых, миссия компании «Зенег» – помочь каждому из нас взять свои финансы в свои руки. Каким образом это происходит? Во-первых, это должно быть просто, как э, говорится, как бронирование отеля. Ничего сложного уже не должно быть в работе с криптовалютой. Это наша технология это дает вам максимальный стандарт защиты. Вы всегда находитесь в одношаговом функционале. Все, что вы не делали в рамках хаба, а он привязан к мобильному приложению, значит, в рамках вашего телефона, смартфона да, или айфона, Все, вы всегда остаетесь владельцем вашего актива, вы никому никогда его не передаете. Ну и самое главное, мы, мир уходит, можно сказать, уже ушел практически в цифру. И назад возврата нет, точка невозврата пройдена. И вот чтобы прийти к этим новым возможностям, в эту новую вселенную нужно иметь ключ. И вот такой ключ – это и есть технология компании «Зенег». Друзья, берите его смело в руку, в руки свои покупайте несколько хабов и действительно становитесь финансово защищенными, финансово обеспечены уже с первого дня покупки данной технологии. Я сделал краткий обзор первых двух компаний, это FinTech, компания ZENIC и OCS, Bank International Finance, Ltd. Давайте остановимся в заключении еще на компании Sapphire Global. Что же это за компания? Эта компания является эксклюзивным партнером компании Зенек, потому что только мы имеем право продавать онлайн-продукт компании FinTech, компании денег, только мы. Вот в ближайшее время вы купите или, может быть, уже купили э, хаб и вам их подмывает, показать, я уверен, своим друзьям, знакомым, как он каждый день добывает вам монеты. И если вы кому-то об этом рассказали, таким образом дали рекомендацию, он тоже захотел купить эту технологию, то вы за эту рекомендацию зарабатываете бонусы. И этих бонусов у нас три, не 33, не 13, всего три, но суммарно они дают вам фантастический ультра-доход, я бы это слово сюда применил. Я сейчас не буду давать подробный анализ маркетинг-плана. Для этого у нас присутствуют стартовые тренинги. И завтра в это же время в 16.00 состоится стартовый тренинг, где я подробнее вам расскажу наш маркетинг-план. Сейчас буквально обзорно. Три бонуса. Первый называется реферальный бонус. Это значит, за свои личные приглашения вы будете зарабатывать 9% от стоимости пакета, который приобретет человек которому вы дали эту рекомендацию. Если он дальше делает рекомендации, вы уже от стоимости пакетов по его рекомендации покупаемых зарабатываете 8%, за 7, затем 7% и так далее. Суммарно вы зарабатываете, если вы посчитаете, 53%, друзья, от товарооборотов, продаж всех партнеров, которые пришли благодаря вам. И благодаря партнерам ваших партнеров вашу команду это не деньги это гигантские деньги это я могу сказать из моего 30летнего опыта работы в бизнесе рекомендаций второй вид бонуса это не что иное как карьерный бонус смотрите запись ранг вы получаете 15 евро, за второй ранг вы растете по карьерной лестнице 75, затем 300, 600 евро, 3000, 9000, 15000. Но это только первая половина нашей карьерной лестницы, так сказать, разгонная, где вы разгоняетесь. Вы выходите во вторую половину нашей карьерной лестницы, это уже таймонды здесь пошли, то есть бриллианты. Смотрите, какие здесь бонусы, 40 тысяч, 80 тысяч, 150, 300 полмиллиона, миллионы, два с половиной миллиона. Что интересно, вы вышли на рамки, в ту же секунду деньги появились в вашем личном кабинете, они находятся не в какой-то заморозке, вам не выдают вместо денег какие-то стеклянные бусы, как э, на Манхэттене купили, да, вот. Вы получаете евро, вывод евро в течение двух минут, они у вас. Вы получаете реальные деньги за ваш труд. Но это еще не все. Это, тогда очень большие деньги, когда мы приехали на саммит в Дубае. это было тем, кто сейчас немножко опоздал, я говорю, это случилось в конце октября данного года. Мы получили информацию от компании, а сколько же партнеров вышло на ранг «Даймонд». Нам эти цифры открывали по одному рангу, а я вам сейчас их все разом дам. Посмотрите только, что произошло всего лишь за 6 месяцев. Друзья, внимание, 38 партнеров достигли ранга «Даймонд». Семь достигли ранга двойной бриллиант. Я на этом ранге сейчас, мне немножко осталось до ранга тройной бриллиант. Семь человек уже на этом ранге в конце октября. Семь человек – белый бриллиант. Двойной белый бриллиант – два человека. Два человека на ранге золотой, и один на ранге двойной золотой бриллиант. И вот здесь стоят доходы. 7 человек заработали по миллиону евро за полгода, 2 человека по 2 миллиона, 2 человека 4, и один прошел всю карьерную лестницу, друзья, за полгода и заработал 10 миллионов. Цена вопроса 50 миллионов евро товарооборота. 20% от вашего товарооборота вы зарабатываете. Это в 3-4 раза больше, чем платят в сетевой индустрии. Что я вам хочу вот на этом слайде сказать. Осталось 6-8 максимально, 10 месяцев, и все топ-лидеры сетевых компаний, которые ищут для себя проект, действительно топ-лидеры, они все будут здесь. А Это значит, у нас сегодня около 300 тысяч комьюнити, за полгода мы создали это комьюнити. К лету следующего года нас будет от полутора до двух миллионов. И именно построить такое комьюнити и есть задача компании «Софир». Мы строим комьюнити для тех, кто будет пользоваться хабами, для тех, кто будет содержать децентрализованную нашу экосистему ноды, для тех, кто будет пользоваться мобильными предложениями, депитовыми, картами, приглашать проекты на нашу биржу. Другими словами, компания ZENIC сделала классический, но гениальный ход. Через сетевой проект, через компанию Софир Global мы имеем возможность и гигантского просто мега дохода ультра дохода с нашей уникальной технологией суммарно сложив все бонусы карьерные бонусы да еще секундочку мы же там услышали новость так как уже есть люди которые закончили карьеру за 6 месяцев компания ввела еще три новых ранга да? посмотрите Ранг, где будет выплачиваться карьерный бонус – 5 миллионов, 10 миллионов и 20 миллионов. Вот теперь, если мы все вместе посчитаем, друзья, вас ожидает здесь ни много, ни мало, почти 40 миллионов евро. Только на одном из трех бонусов, карьерный бонус. И неважно, вот здесь вот эта фраза, смотрите, за какой период времени вы достигнете наивысший карьерный ранг. Почему? Потому что товарооборот всегда у нас накопительный. Он никогда не обнуляется. У вас нет никакой месячной квалификации. У вас никаких нет временных ограничений для выхода на тот или иной ранг. Вы рано или поздно, и даже пусть это будет через 10-15 лет, имеете шанс заработать эти деньги. Главное двигаться по карьерной лестнице, не останавливаться. И, наконец, третий вид бонуса, он уже возможен для выплат от ранга «Рубина». Именно с этого ранга вы получаете право на участие в мировом пуле. Как же этот ранг работает? Как же этот, извиняюсь, не ранг, а бонус работает? Дорогие друзья, внимательно смотрим сюда. Каждый месяц мировой товарооборот, 10% процентов от него попадают в этот пул, мировой пул. От ранга рубина у вас уже есть одна доля или одна звезда, как мы это называем. У двойного рубина две звездочки, у сапфира 10 и так далее. До 500 у прежнего бывшего самого высокого ранга 500 долей. Доля стоит приблизительно плюс-минус 200 евро. И вы выходите на ранг Рубин, а цена вопроса – это 7 клиентов, и у вас одна доля на 6 месяцев гарантирована. Она стоит каждый месяц 200 евро, это вам гарантировано 1200 евро на полгода. На ранге София у вас уже 10 долей, друзья, это 12 тысяч евро. На ранге Даймонд у вас 80 долей, это 16 тысяч месяцев, или около 100 тысяч евро на полгода у вас запрограммировано потому что у вас есть эти доли и теперь я вам хочу сказать мы тоже развиваемся очень быстро в нашей команде уже сегодня от ранга рубин и выше это 1200 да, 1000, извиняюсь 127 человек но с той динамикой, с теми новостями, которые мы услышали на событии в Дубае в конце октября месяца, мой прогноз – мы в 10 раз увеличим количество партнеров от ранга «Рубина» и выше. За следующие 5 месяцев, давайте посчитаем вместе, это ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Начинается весна, и в нашей команде будет больше 1200 человек от ранга «Рубин». И больше. Это те люди, которые на полгода себе гарантированно имеют доход. Вот такой классный маркетинг-план здесь. У нас, друзья, присутствуют. Поэтому добро пожаловать в нашу команду победителей. Почему я так говорю? Потому что в разных, в каждой компании с одним и тем же маркетинг-планом или продуктом есть очень успешные команды и менее успешные команды. Силами нашей команды, наших лидеров мы предлагаем нашим партнерам, кто с нами начинают настоящий конвейер дубликации успеха. Как он работает? Четыре раза в неделю вас ожидают наши супер вебинары супер тренинги вы видите сегодня понедельник ваш следующий супер вебинар вы присутствуете на внеочередном супер вебинаре в 1600 он начался наш следующий сегодня еще будет проведен в 1900 москвы поэтому регистрируйтесь и приглашайте ваших гостей по той же самой ссылке на этот вебинар я буду выступать и рассказывать ту же самую тему а завтра во вторник вы уже можете прийти или в 16 или в 1900 а лучше дважды на супер тренинг, где я расскажу особенности нашего маркетинга, как правильно делать первые шаги, чтобы у вас получилось действительно выйти на эти доходы. Там я вам покажу, какие у меня доходы за это время появились, как запускается механизм дубликации. Другими словами, супер тренинг даже гораздо важнее, чем супер вебинар. Для тех, кто может прийти в среду на супервебинар, он опять состоится в 16 и в 19 часов. И в четверг супер тренинг в 16 и в 19 часов. Вот такие живые презентации мы предоставляем для того, чтобы ну, ваш конвейер дубликации запустился. Еще мы запланировали в конце января следующего года, у нас предварительно стояла дата, на ноябрь этого года, но в силу усиления, ухудшения ситуации с коронавирусом было принято решение все же перенести встречу наших партнеров от ранга Рубина выше на кампе Go Diamond. Пройдет это в Анталии, буквально послезавтра появится возможность тем, кто вышел на ранг Рубин, уже купить себе участие, билет на этот курс, и это еще будет действовать возможность весь ноябрь месяц. То есть, у вас есть возможность до ноября, до 30 ноября закрыть ранг Рубин, купить себе билет на это событие. Почему там нужно обязательно быть? Да, очень просто. В качестве спикера будут проводить обучение нашим лидерам от ранга рубины выше, те топ-лидеры, которые зарабатывают больше 100 тысяч евро в месяц. 100 тысяч евро в месяц. Представляете, сколько секретов можно получить, находясь в живом общении с этими людьми, три дня и три ночи в этом шикарном отеле в Лара в Анталии. Что я в заключение хочу вам, друзья, пожелать? Нужно понимать, что любой рынок делится один раз, а такой вот уникальный рынок, где все легально, долгосрочно, где технологии не имеют аналогов, а доходы просто ультра уникальны, мега уникальны, он делится очень и очень быстро. И мы... Я в данном числе хочу сказать, да, конечно, мы первые на этом рынке, это замечательно, но в лице нашей команды мы предлагаем стать еще и лучшими. Используйте, пожалуйста, этот шанс. Спасибо за ваше внимание и до встречи на нашем следующем вебинаре сегодня в 19.00 Московского времени. Приходите, я вас буду ждать.